Раздел восемь. Фонетическая зарядка. Послушай. S mustn't. Упражнение один. Послушай и повтори. Mustn't. Listen. Упражнение. Два. Послушай и повтори. You mustn't cross the street. You must listen to the whistle.